Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Человек адреналин, человек паук, именно так называли Виталия Островского, заключенного из Бутырской тюрьмы, который тоже решил проверить на прочность уголовно-исполнительную систему. Неординарно относился к сокамерникам, так сказать, отрабатывал, можно сказать, на них технику ударов, прыжки резкое взбирание по отвесным стенам вследствие чего его и прозвали то человек паук чтобы спланировать идеальный побег должен человек обладать достаточно очень высоким уровнем интеллекта соответственно вот. Физической подготовкой. Из личного дела Виталия Островского, 1985 года рождения, родом из Белоруссии, служил в армии, занимался альпинизмом, обладает большой физической силой, склонен к апотажу, криминальная специализация, кражи. У него случилось психическое расстройство, вот. ну, диагноз точно я сейчас не скажу вам, вот его привезли сюда. Это психиатрическая больница следственного изолятора номер два города Москвы. Островский понимал, что долго его держать в психушке не будут и в скором времени переведут в обычную тюремную камеру. Однажды, сидя на шконке, он услышал, как охранник открывает дверь. Сейчас или никогда решил Островский и бросился на охранника. После того, как оттолкнул охранника, значит, он спустился по лестничному маршу и выбежал вот в эту дверь. Это как раз была на тот период рабочая дверь, через которую осуществлялся вход-выход на данный корпус. И вышел вот сюда во двор, значит, путь его был вот туда, в угол. Вот в этом месте, вот вы сейчас видите, идет стена. Вот эта стена высотой была вот прям до самой вышки. Подготовка его была настолько физически хороша, что он на пальцах, цепляясь за выбоины в кирпичах, смог добраться до самого верха стены и оказался перед часовым. Повыстрый реагировал, увидел, но не успел. Он пока сделал предупредительный выстрел вверх, он уже перепрыгнул через забор, а в сторону уже за забор стрелять часовой не стал, потому что там находятся жилые дома вот, и могли попасть гражданские люди. Его задержали аж в Финляндии. Вот, и потом передали сюда. Вот, он бегал, прошел все, считайте, границы, это и Россию, и финскую границу. Вот, задержали его Финны, вот тоже там на попытке кражи. Депортировали сюда, и здесь он уже за побег э, был осужден. Вот, дали ему три года общего режима. Вот, и сейчас он будет направлен отбывать наказание, а после чего будет уже передан в Белоруссию. А это Евгений Печенкин. Человек-крот. Мошенник и аферист, который сбежал из новосибирской колонии. Самое хорошее оружие это мозги. Это страшнее пистолетов, страшнее любого оружия. Бывший прораб. Он втерся в доверие администрации и был назначен бригадиром на стройке новых бараков. А сам тем временем рыл подкоп из сарайчика, где хранились инструменты. На все ушло 4 месяца. Вертикальный лаз был прорыт на 5 метров чтобы под землей обойти защитные сооружения и средства охраны. Потом вперед еще 100 метров и еще 8 метров под углом, чтобы выбраться на поверхность. Для удобства в тоннеле были проведены свет и вентиляция. Во мне зверь живет, самый настоящий, смотри. С мастерством крота печенки нарудовал обычным мастерком. Копал сначала сам, но ближе к зиме подговорил еще двоих зэков. Землю выносили в карманах или незаметно в картофельных мешках и рассыпали на соседней стройке. Всего, по словам Печенкина, они нарыли три КАМАЗа с прицепами. Ненавижу, вас тоже ненавижу. И вот оператора ненавижу. За что ненавидит новосибирский крот Печенкин оператора, непонятно. А вот два сообщника этого беглеца, которые помогали вырыть рекордный лаз для него, точно имеют полное право ненавидеть Печенкина. За два дня до побега он предложил своим сообщникам отдохнуть. Как-никак впереди Новый год. Те согласились. И зря. Хитрый Печенкин сам закончил рыть тоннель в ночь под Новый год. 31 декабря в последний раз окинул взглядом свое подземное творение – и ушел на волю. А его друзья-пособники получили по два с половиной года сверх прежнего срока. Так Печенкин потерял друзей. Ловили Печенкина долго, но наслед вышли сразу, как только пальчики крота засветились в очередной финансовой афере. В итоге Печенкин получил срок по новому делу, а заодно и срок за старый побег.